Здравствуйте, меня зовут Иван, я ведущий программист компании. На этом видео мы хотим вам представить, как работает наша платформа автоматического заработка. Платформа была разработана специально для обычных людей, у которых нет специальных знаний программирования или управления программами. Сразу хочу отметить, что никакие программы вам устанавливать не нужно. Вся работа происходит через интернет, напрямую на нашей платформе. Все, что вам нужно делать, это пройти регистрацию на нашем сайте, и произвести небольшую настройку системы, которая займет у вас не более 30 минут. Сейчас я нахожусь внутри аккаунта платформы и на моем счету 0 долларов. Платформа работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, безостановочно. Вам не нужно постоянно находиться онлайн или держать включенным компьютер. Вы можете заниматься своими делами, пока платформа зарабатывает для вас деньги. Сейчас я произведу настройку в соответствии с инструкцией. И тем самым платформа будет запущена в работу. Прошло 8 часов и на балансе появилась сумма 45 долларов 50 центов. Обратите внимание, заработок начисляется в долларах. Это связано с тем, что наша компания международная. Мы работаем с разными странами. Вот здесь вы можете выбрать русский язык. Что ж, все отлично работает. Встретимся с вами еще через несколько часов. Приветствую вас. Еще раз прошли ровно сутки после начала работы на данной платформе. Проверим баланс. На балансе 165 долларов 16 центов. Отлично. За один день платформа автоматического заработка принесла более 165 долларов. Чтобы вы были уверены, что платформа исправно работает и это не случайность, мы решили показать работу платформы в течение одной недели. Отсчет пошел. Сегодня один день и результат 165 долларов. Встретимся через сутки. Приветствую всех! Сегодня второй день и на балансе 289 долларов 8 центов. То есть результат второго дня 121 – 121 доллар. Неплохо. Продолжаем наш тест. Сегодня третий день. Посмотрим, чем порадует нас платформа «Сегодня». На балансе 435 долларов и 30 центов. Отлично. Результат третьего дня 146 долларов. Приветствую вас дорогие друзья. И это четвертый день нашего теста. Сумма на балансе увеличилась и составляет 591 доллар, то есть четвертый день принес нам 156 долларов. Увидимся! Здравствуйте, сегодня пятый день и наша платформа работает отлично без каких-либо сбоев. На пятый день баланс составляет 735 долларов, а это значит, что за последний день было заработано 144 доллара. Встретимся в шестом дне. Шестой день проекта. И на балансе сумма 898 долларов 39 центов. И как вы видите, платформа безупречна. Все что нужно сделать, это производить небольшие настройки, которые занимают по времени не более 30 минут. Что ж, увидимся завтра и подведем недельные итоги. Приветствую вас друзья и поздравляю вас и нас с успешным окончанием теста. За неделю было заработано 1055 долларов и 66 центов. Более 1000 долларов за одну неделю. Теперь я вам покажу как выводить заработанные деньги. Все достаточно просто. Нажимаем на кнопку вывод средств. Выбираем способ вывода, куда мы хотим вывести свои заработанные средства. Вводим платежные реквизиты, номер своего кошелька или карты. Нажимаем на кнопку «Отправить заявку». ОК. Okay. Через некоторое время средства поступят на указанный счет – Приветствую вас, друзья, снова. Прошло несколько часов, и средства поступили на счет. И вот я их обналичил. Вот, посмотрите, это реальные деньги. Здесь 1000 долларов, которые были заработаны за одну неделю. Все просто и реально. До денег всего лишь три шага. Регистрируйтесь на сайте платформы, выполняйте простую настройку по нашей инструкции и получайте деньги на автомате. Удачи, друзья! Подождите, не уходите с пустыми руками.